Планета, которая управляет вашим знаком, Венера, будет в аспекте к Марсу в начале и в конце сентября. Это будет ощущаться довольно-таки ярко. Так как Марс, второй месяц, является главным транссеттером событий, и благодаря данной планете происходит большинство ситуаций, то это говорит о том, что в начале и конце сентября вам понадобится столкнуться с результатами ваших действий. Это период, когда, возможно, вам понадобится отстаивать свои интересы, свои границы, высказывать свое мнение по какому-то поводу. Также в это время межличностные отношения могут выходить для вас на первый план. В начале месяца Венера будет проходить оппозицию с Сатурном, Плутоном и Юпитером. И в этот период времени вам нужно быть поаккуратнее в словах, так как оппозиция будет на оси третий-девятый дом. Это то, что мы говорим, то, что мы пишем, те документы, которые мы оформляем. В этот период очень важно сохранять спокойствие, равновесие и оценивать ситуацию именно с позиции, скажем так, справедливости, насколько это возможно. Данный аспект также говорит о том, что некоторым тельцам нужно будет уладить какие-то юридические вопросы. Или же это период, когда нужно будет найти общий язык с руководством с вышестоящими людьми. 2 числа будет полнолуние в рыбах в вашем одиннадцатом секторе, и данное полнолуние затронет тему взаимоотношений ваших с единомышленником, и вы увидите результаты. Того, как вы существуете в группе с другими людьми, это может быть затронут вопрос вашего взаимодействия с коллегами внутри вашего коллектива. Это вопрос соцсетей, общения в соцсетях. Полнолуние дает кульминацию или завершение какого-то процесса. И так как это полнолуние происходит в рыбах, то вы можете эмоционально воспринимать какую-то ситуацию, которая происходит внутри группы, или вы можете очень сильно беспокоиться по поводу того, что думают о вас другие люди. То есть вы более чувствительны в начале месяца, поэтому старайтесь, чтобы эмоции не одержали победу над вашим разумом. В день полнолуния Солнце будет в благоприятном аспекте к Урану и будет затронут Ваш первый и пятый дом. Это говорит о том, что все таки поддержка любимого человека, близкого окружения поможет Вам правильно реагировать и, возможно, быстро адаптироваться к переменам, которые будут, скорее всего, врываться в вашу жизнь в начале сентября. 4 числа Венера будет в благоприятном аспекте к Меркурию и в напряженном аспекте к Марсу. Это еще одно указание на то, что все-таки разум должен побеждать в начале месяца. Ни в коем случае нельзя субъективно смотреть на вопрос с точки зрения эмоций и ваших личных интересов. В это время вам стоит быть частью коллектива и действовать в интересах людей, с которыми вы часто взаимодействуете. Данная конфигурация, которая будет создана Меркурием, Венерой и Марсом, затронет ваш сектор коммуникаций, 12-й сектор тайн, поэтому вы можете, скажем, работать с информацией, о которой раньше не знали. Это может быть какая-то новость издалека, или же, скажем, это период, когда вам понадобится подготовиться, прежде чем вы сможете приступить к какой-то работе или прежде чем вы будете демонстрировать результаты проделанной работы. С 5 по 27 число Меркурий, планета коммуникаций, поездок и документов будет находиться в вашем секторе работы и здоровья, в шестом секторе, в знаке Весы. Это значит, опять-таки, нужно находить общий язык с теми людьми, с кем вы вместе работаете. Это период, когда одерживает победу в коммуникации тот, кто старается слышать не только себя, но и окружающих. Весы — это знак компромисса. Но помните, что компромисс вовсе не значит соглашаться со второй стороной. Это все таки поиск точек, которые смогут удовлетворить и вас, и того человека, с которым вы связаны работой. К слову, Венера, планета, которая управляет вашим знаком, большую часть месяца будет находиться во Льве. С 6 сентября по 2 октября она будет во Льве, в вашем четвертом секторе. И это будет период тесного взаимодействия вашего с членами вашей семьи, с женой, родителями. Тема недвижимости также может выходить на первый план. И это период, когда вы очень вовлечены в эти дела, несмотря на то, что происходят какие-то события на работе, связанные с бумагами, но все-таки семья для вас будет в приоритете и решение каких-то вопросов, связанных с темой недвижимости, также будут для вас в приоритете. 9 числа Марс разворачивается в ретроградное движение по 14 ноября. Вблизи 9 числа могут происходить очень важные события, но они, скорее всего, будут иметь какой-то скрытый э, скрытое проявление, скрытый контекст, так как Марс э, проходит по вашему 12 дому. Э, скорее всего, вам нужно будет выработать новый способ реагирования на ситуации, которые вас окружают. все таки 12 дом и Марс в 12 доме говорит о том, что не стоит действовать прямо и в лоб. Нужно искать обходные пути и нужно искать способ, как правильно реагировать на то, что происходит вокруг вас. Главное, чтобы ваше недовольство не оборачивалось против вас самих. Это пожалуй, самая главная опасность марса в двенадцатом доме, когда человек начинает вариться в своих негативных эмоциях. Постарайтесь эту тему проработать, так как Марс будет находиться в вашем двенадцатом секторе до конца этого года и даже еще чуть-чуть в начале первого года. 10 -го числа Меркурий будет делать оппозицию к Херону и будет затронут ваш сектор работы. Это может быть какая-то ситуация выбора на работе, либо ситуация, в которой вы на некоторое время почувствуете неуверенность или неопределенность. Главное все-таки сделать свой выбор и не лавировать слишком долго. 13 числа Юпитер разворачивается в прямое движение в 18 ⁇ градусе знака Козерог в вашем 9 ⁇ секторе. Я обязательно сниму отдельные эфиры о развороте планет в сентябре месяце, так что будет дополнительная актуальная информация. Следите за обновлениями. Что касается этого разворота, то он принесет вашу жизнь какие-то важные события по теме оформления бумаг, документов, по теме поездок куда-то. А также разворот Юпитера может повлиять на ход юридических дел, особенно если вот данная тема актуальна в вашей жизни. Так как девятый сектор — это также высшее образование, интеллектуальная деятельность, то в целом данные вопросы также могут иметь особый успех вблизи разворота Юпитера. 13 числа Венера будет делать тринг Хиону, и это может дать опять ситуацию выбора. Аспект будет идти к вашему четвертому сектору, который, напоминаю, отвечает за недвижимость, семью, родителей. Это может быть, например, выбор остаться дома или съездить к родителям. Или это может быть опять-таки ситуация выбора в плане недвижимости, если тема переезда или покупки жилья актуальна для вас. 15 числа Венера будет делать квадрат к Урану. И этот день нестабильный в эмоциональном плане для вас. Также дела могут идти не так, как вы планируете, поэтому желательно решение важных вопросов на эту дату не планировать. Квадратура Урана будет в ваш четвертый сектор. Опять таки, тема недвижимости также не самая, не самая благоприятная сфера, которую можно решать в этот день. 17 числа будет новолуние в деве в вашем пятом доме и Новолуние — это всегда начало какого-то нового процесса в жизни, но не обязательно этот процесс будет начинаться в день Новолуния. Это может быть только зарождение каких-то идей, мыслей по какому-то поводу. Пятый сектор отвечает у нас за детей, хобби, творчество, Любовь. И в принципе это наши сердечные отношения, это то, как мы реагируем на то, что происходит вокруг нас, как мы наслаждаемся жизнью и воспринимаем ее. Именно эти темы будут совершать в вашей жизни какой-то рестарт, вам нужно будет пересмотреть опять-таки свои способы реагирования на те или иные ситуации, ваши отношения к детям, возлюбленным. Это может быть начало какой-то новой страницы в вашей жизни, связанной с этими вопросами. Иногда по пятому сектору и новолунию в нем появляется желание заниматься тренировками, спортом, для того, чтобы поддерживать тонус и баланс в организме. Тем более, что данное новолуние в деве. 22 числа Солнце переходит в знак весы в ваш шестой сектор, который отвечает за работу и здоровье. Солнце будет на протяжении месяца находиться в этом положении, поэтому... Время наступает благоприятное для решения рабочих вопросов. Самое главное это то, что наступает ясность и возможность повлиять на какие-то процессы, которые ранее, скажем, не были настолько прозрачными. 23 числа Марс соединится с Твит и вблизи этого соединения время достаточно напряженное. Особенно для вас, дорогие тельцы, это конец сентября. Время достаточно скажем так, провокационные. И это будет тот период, когда действительно нужно будет проявить баланс в тех ситуациях, которые возникают в вашей жизни, и научиться правильно на них реагировать. Еще одна особенность Марса в 12 доме — это желание спрятаться от проблем. Этого делать не нужно, просто помните, что решать ситуацию в лоб не получится, поэтому Действуйте креативно. 24 числа Меркурий будет делать оппозицию к соединению Марса и Лилит. Это уже, скажем, может дать какое-то недоразумение на рабочем месте. То есть в этот день нужно быть повнимательнее. Особенно это касается бумаг, документов, разговоров и переговоров. 27 числа Ваш Управитель Венера будет в благоприятном аспекте к лунным узлам, Поэтому день может предоставить вам какие-то новые возможности в плане недвижимости. Это какая-то приятная ситуация, связанная с домом и семьей. Как минимум, это хорошее настроение и возможность расслабиться, съездить куда-то. 29 числа Сатурн разворачивается в прямое движение в Козероге, в вашем девятом доме. На эту тему тоже будет отдельный эфир. Но данный разворот может повлиять на тех людей, кто работает в определенной структуре, в которой есть четкая иерархия, те, кто имеет наставника, к примеру, научного руководителя. В целом этот разворот также может повлиять на ход юридических дел. Сатурн ⁇ это планета справедливости, поэтому... Вы можете извлечь из ситуации, которая сложится в вашей жизни, какой-то очень ценный урок в конце сентября. И это период, когда получится уже находить выход из определенных ситуаций, которые сложились летом. И, наконец, в этот же день, 29 числа, Венера будет в аспекте к Марсу, который в соединении с Левит, Поэтому день провокационный в плане отношений, в плане эмоций опять-таки эмоции могут брать вверх. Я бы советовала вам в конце сентября тоже важные дела не планировать, так как будет соединение Марса и Лилит, к тому же еще и в аспекте к вашей Венере. Октябрь будет уже поспокойнее.